друзья всем привет мы завершили очередной объект это город тюмень улица тимофея чаркова квартира двухкомнатная общая площадь 57 квадратных метров выполняли мы ее по дизайн проекту который разработала наша компания видео обзор данного объекта погнали Сейчас мы находимся в кухне гостиной что мы здесь запланировали сделать в этом участке у нас встает кухня здесь у нас встает холодильник и барная стойка вот в точности как по этому проекту что мы сделали с технической части здесь у нас стояки водоснабжения мы закрыли гипсокартоном сделали здесь доступ в виде пластикового лючка который будет стоять у нас в кухонном гарнитуре то есть его визуально будет не видно но доступ для сантехников всегда будет, чтобы они могли просто заглянуть и посмотреть, нет ли там протечки. Дальше мы вывели все отсекающие краны за пределы получается, данного короба. Они будут здесь располагаться под мойкой, поставили систему от протечек и вывели сюда получается датчик от протечек тоже. Поставили счетчики, вот эта вся система будет стоять у нас под мойкой. Вот в этом участке у нас сделана фальш стена из гипсокартона для чего мы ее сделали для того чтобы у нас могла вот эта дверь амбарного типа уезжать внутри стены по проекту изначально от застройщиков здесь был выступ несущей стены вот нам его пришлось еще раз нарастить буквально на 5 сантиметров для того чтобы у нас и дверь встала и вот эта часть стены стала плоскость с этим керамогранитом то есть здесь Одна плоскость сейчас, никаких выступающих участков нет. В этом участке мы по проекту запланировали над барной стойкой вот такие деревянные рейки. Выполнили мы их их образом? Под натяжным потолком стоят закладные. То есть полотно мы прикручивали просто вот эти рейки через натяжной потолок к тем закладным, которые там расположены. И навесили вот сюда три вот таких подвеса. Хотел в деталях показать, как мы выполнили подвес. То есть здесь у нас светильник, да, у светильника есть чашка, которая закрывает коммуникации, то есть подключение электропроводки. А, между брусков, получается, мы вставили маленькие брусочки, которые закрывают у нас просвет, за счет которых, получается, не видно всю вот эту систему подключения. В противном случае, если бы мы просто поставили чашку, то у нас с торца просматривалась бы вся там проводка с клемниками. В этом участке по дизайн-проекту у нас запланировано расположение дивана. Напротив дивана у нас стоит телевизор и подвесная тумба. Мы планировали с камином. В дальнейшем, если заказчики захотят, то поставят с камином. В зоне окон мы во всех помещениях сделали фальш-стены, да, скрыли стояки отопления и радиаторы сделали в нише. Решетки у нас заказчики будут заказывать, потом это все будет впоследствии навешиваться. Эта стена у нас выполнена из керамогранита, это у нас эталон. Вот, разноформатная плитка идет. Мы ее скомбинировали таким образом, чтобы у нас вот такая получилась большая мозаика. Вот, плитку мы вывели с, плоскость, с плоскостью вот с этой стеной. Вот, и у нас нет никакой ступеньки и перепада. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы у нас стенка была в одну плоскость, чтобы у нас нижний плинтус прошел просто по периметру всей комнаты, без всяких дополнительных углов в кухне-гостиной мы реализовали световые линии, как на стене так и на потолке, на стене они у нас идут от уровня пола до натяжного потолка а на натяжном потолке мы сделали таким образом, чтобы они были все у нас разной длины тема классная, народ ее очень сильно любит, но сразу скажу тема замороченная надо обращать внимание на подбор светодиодной ленты, если вы хотите это использовать как основное освещение. Надо обращать внимание на драйверы, то есть трансформаторы, которые будут питать эту светодиодную ленту. Почему? Потому что драйвер идет на определенную мощность по ваттам. Да, и если вы сделаете номинал, допустим, светодиодной ленты на 1000 ватт и посадите это на один провод, то такого блока просто в природе не существует. Поэтому вот эта тема с расчетами по светодиодную ленту, она очень замороченная. Кто не знает, как правило, совершают ошибки на этой теме. Сейчас мы находимся в детской комнате. Что мы здесь по проекту задумали? Это вот такая вот стена графическим рисунком. Ее делал художник. То есть это нарисованная красками стенка по уже подготовленной изначально поверхности. Что у нас здесь по проекту запланировано было? С этой стороны диван, напротив у нас стоял телевизор, здесь у нас расположен шкаф-купе, и вот в этой зоне, в зоне окна, у нас детский письменный стол. Что у нас здесь? Стенка из кирпича выполнена, значит. По освещению. У нас несколько видов освещения. Мы его реализовали на проходных переключателях, чтобы можно было полноценно и удобно пользоваться как при входе, так и непосредственно со спального места. У нас здесь по освещению получается центральная люстра, прикроватная бра, точечные светильники с потой в зоне рабочей и подсветка непосредственно вот этой стены с кирпичом. Сейчас мы находимся в коридоре в зоне шкафа. Здесь у нас будет располагаться в будущем шкаф-купе. В зоне шкафа мы расположили щиты с электрикой, слаботочный щит и трансформаторный щит мы заменили полностью всю электрику в этой квартире сделали новую разводку получается от этого щита она здесь довольно таки простая просто автоматика стоит шнайдеровская ничего без из ничего нету дальше получается у нас слаботочный щит туда мы вывели получается со всех телевизоров и со всех точек доступа витую пару также вывели коаксиальный кабель на всякий случай там не знаю что у нас будет в России дальше Вот. Значит, сюда вывели, получается, с подъезда витую пару и в перспективе здесь будет стоять внутри роутер и там сделано пару розеток для его скрытого подключения. Здесь у нас расположился трансформаторный щит. Для чего он нужен? У нас на этой квартире много светодиодного линейного освещения, как в гостиной комнате линейки, так в коридоре у нас линейки, плюс у нас в плинтусе подсветка светодиодная, дальше у нас в рейках. Вот. и чтобы удобно было а, обслуживать трансформаторы, вот эти драйверы, да, которые питают эту светодиодную ленту, мы выводим это все в одно место. В случае, допустим, того, а, когда выйдет какой-то драйвер, а, трансформатор получается из строя, и, и у заказчика перестанет где-то работать светодиодная лента, он просто снимает вот этот щит, да, а, и меняет тот блок а, по тем номиналам, которые там заложены. То есть это сделать довольно-таки легко и просто, ну нужна просто отвертка, скидывается все это дело и меняется на новое. Мы сейчас при входе в эту квартиру, значит что у нас здесь? Под шкаф получается мы выстроили стенку из гипсокартона, здесь у нас по проекту вот такая тумба, сделали линейное освещение, также со стены переходящее у нас получается на потолок. Во входной группе у нас сделана декоративка, здесь у нас рейки, под а, белым лаком дальше у нас получается стоит проходной переключатель который смежным с комнатой а, гостиной для того чтобы было удобно проходить и выключать свет там стоит видеодомофон дальше у нас а, здесь а, реализован такой значит нюанс мы сделали плинтус взяли обычный гипрополимеровский плинтус а, фрезой прошли в нем четверть и вставили туда светодиодное освещение и закрыли это накладкой вот от таких вот светодиодных получается алюминиевых реек подключили все к датчику движения и теперь при входе в эту квартиру либо выход из ванны из спальни из детской либо из гостиной комнаты у нас всегда загорается подсветка пола за этой стенкой у нас находится ванная комната датчик теплого пола мы вывели в коридор для чего мы это сделали он считывает температуру воздуха с помещения да, и на 1 градус или на 1,5 задает, получается, температуру пола выше. То есть вы заходите отсюда из комфортной температуры и встаете на теплый пол, который чуточку выше, чем температура воздуха в помещении. Мы находимся в ванной комнате. Значит, что здесь у нас запланировано было и что мы реализовали. С этой стороны, как по проекту ванна, раковины, в перспективе здесь будет зеркало с подсветкой освещение над зеркалом получается с этой стороны у нас расположился вот такой шкаф с коммуникациями в который мы также вставили систему от протечек и фильтра на воду ниже у нас унитаз значит что технически мы здесь сделали вот эта стена она у нас от застройщика несущая то есть там у нас монолит нам надо было заштрабить в этот участок получается всю сантехническую разводку вот плюс 50 канализационную трубу и это нам на самом деле не представлялось сделать возможным. Значит, дальше, что у нас еще было по проекту? У нас с этой стороны ванны была подрезка 10 сантиметров. На проекте это все сейчас видно. Чтобы не штробить стену от застройщика, мы параллельно той стене выстроили еще одну стену из газоблока. Как раз таки на 10 сантиметров, которые вот в этом участке... Нам дали возможность, чтобы мы не вставляли вот этот кусочек плитки, и вся плитка вот по этой стороне, она у нас идет без подрезки. То есть мы на 10 сантиметров эту стенку выдвинули, спрятали туда все коммуникации, всю сантехнику. Получается и рассчитали это таким образом, чтобы ванна у нас четко встала, плитка была без подрезки. Мы сделали там гидроизоляцию и получается плитка идет у нас от ванны смотрите вот в этом участке получается в зоне ванны да у нас стоит стиральная машинка за мной и здесь навесная тумба для чего мы сделали ее навесной помимо того что это визуально красиво для того чтобы у нас снизу расположился ревизионный люк с помощью которого можно получить доступ до сливного сифона с ванной. вот Также у нас там установлен датчик системы от протечек в случае аварийной ситуации да а вода попадет на датчик и автоматически краны перекроются. Сейчас мы находимся в спальной комнате. Здесь мы реализовали опять рейки, только рейки у нас с подсветкой. Мы сделали небольшую четверть в бруске, заложили туда светодиодную подсветку и вывели на трансформаторный щит, про который я уже говорил. Дальше здесь у нас будет располагаться телевизор. Напротив телевизора у нас будет располагаться двухспальная кровать. С одной стороны у нас будет прикроватная тумба, с другой стороны у нас будет такой бадуарный столик. Здесь над кровати у нас по проекту будут МДФ а, панели. Мы планировали, скажу, делать эти панели, значит, мягкими, но заказчики в процессе ремонта приняли решение сделать их из МДФ. А, данная стенка пока не реализована, все еще только в проекте. На потолке а, мы сделали трековое освещение. У нас по всей квартире сделана система бесщелевых натяжных потолков КРАП. А, это был первый объект, который... Я бы сказал, пошел комом на самом деле из-за этой системы, потому что навыка работы с крабом у нас еще не было. В этой зоне у нас по проекту шкаф, так он и будет. Вот, мы объединили, получается, балкон с этим участком, получается, помещение. То есть изначально здесь стояла стеклянная перегородка от застройщика. Мы ее убрали, перенесли батарею, получается, на торец откоса. Вот, и сделали теплый полностью балкон. Его утеплили. В той зоне балкона у нас будет располагаться такая, как бы, мешок. Мешок, достаточно Мешок. А с этой стороны будет небольшая компьютерная зона. Что мы здесь сделали помимо утепления? Мы сделали теплый пол, вывели терморегулятор на высоту полтора метра. Это стандартный, на который мы выводим для того, чтобы можно было комфортно наблюдать за показателями. Значит, теплый пол у нас вот в этом участке расположен на полу. И также мы делаем еще теплый пол на парапет. Для чего? Для того, чтобы когда сидишь, да, вот за компьютером, это у нас уже такой пройденный этап, чтобы грело не только ноги, но и чтобы стена была вот в этом участке теплая. Потому что наши заказчики, которым мы раньше делали только теплый пол на полу, да, а со временем балкон у них получался такой, как все-таки склад, и использовался как обычный балкон, но не как компьютерная зона. Вот, когда мы стали утеплять парапет и делать на нем теплый пол, то есть греющий кабель, да, у нас это вся... Стена стала как огромный радиатор отопления. И в этой зоне всегда теперь комфортное тепло, даже минус 30 на улице. В этом участке мы сделали пару розеток снизу, то есть одна розетка интернет. Мы сюда привели, несмотря на то, что у нас там планируется раздатка роут, расстоять, да, но тем не менее витую пару мы закинули ко всем потребителям. Вот, над столом пару розеток и выключатель на освещение, получается, светодиодная линейка, которая у нас смонтировано потолок. На стенах, как на этом, так и на том участке у нас кварцвенил тот же самый, что уложен по всей площади квартиры. Ну все, всем спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. До новых встреч. Все, пока.